Добрый вечер, друзья. Я свое, я, я использую выступление на фестивале Дашт как правило как возможность задать себе вопросы и подумать о важных для меня темах. И название вот этой головы "Зерно" оно меня, ну как бы меня обратило к к двум евангельским сюжетам, поскольку даже для меня, в первую очередь, ну, это христоцентрическая такая, не знаю, история. Вот. Ну вот, и я, первая цитата, может быть, она сегодня звучала, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Звучало сегодня, да? Можно да, практически... Да, да, Батарейка наша вот, раз. еще Можно... Можно... Первая песня называется Сейчас берут. Печал святой, ой, ты не плачь, сынок. Потеряешь ты все, что сбережешь Ты иди, солдат, ты служи, солдат Меня. Спасибо. Я ушел оттуда, где я был где я теперь Я ушел из дома, где я жил И закрыл двери Я ушел в наряде из заплат заношенным до дыр Я ушел из мира И попал в другой мир Мир, где самолету лететь И кораблю плыть, мир, в котором хочется петь И все еще может быть мир, где моим детям смеяться и расти Мир открытый для любви и радости Я больше не хочу о нем петь Пусть он сам боет Я не хочу придумывать жизнь Пусть сама живет Я хочу, чтобы кончился страх нового дня Видишь, я разжал кулаку, Обними меня, обними меня Я устал играть эту роль. Не стараюсь тебе понравиться, но обними меня, самому мне не справиться. Ну что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел. Посмотри здесь, море, горы, лес, мне так хорошо. Ну что же ты зовешь меня? Ну, что же ты твердишь мне, будто, я предатель, дезертир? Ладно, я вернусь и понесу с собой.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 как бы не так, Ты говоришь искривленным ртом, Что-то не то, ты отзываешь послов, закапываешь сокровища, выбрасываешь улов. Знаете, что, товарищи и господа. Вот вы меня звали на пир, а я взял и не пошел туда. Просекая ветер сабалей В ледяную синеву Человек несет корабль Под названием я живу свинят на мачетах, ждут матросы вдоль бортов, Только он все дальше тащит, Не надеясь ни на что. Слез должен, должен я стараться Пока ношу Набор его готов, Только он идет, таскаясь, Не надеясь ни на что. нового дома, где черная еда туснада и старая мебель сгобна, сасухшая веточка вербы, а в небе голуби голуби голуби и лежит на седых и, и страсть родной как тебя зовут и годы бессмысленной скорби, а в небе голуби голуби И людям песенка показала тревогу улицка с кувок залов метро вечернему и мраво, и кто-то плачет один без мамы, и кто-то ходит в холодным пуле, и кто-то долгой болезнью болен, и кто-то встретится у колодца, и кто-то скоро домой. Домой вернется, домой вернется, домой вернется, где черная ягода будет так, И старая пепель с бога, Засохшая веточка верты, А в небе голубь голуби, голубь, голубь. И лесенка светлую буд, и здравствуй, родной. Тебя зовут И годы бессмысленной скорби А в небе голуби-голуби-голуби-голуби Больше. Sure. С с я не хотел Рядом кто-то хохотал, а кто-то пропел. Я мучился от страха на второй боковой Вдруг услышал, не бойся, я с тобой Помню, на север я шел под холодным дождем и Вдруг я понял, что я не один, а вдвоем Посреди тревоги я нашел покой Не бойся, я с тобой Что должен успеть И когда ты заболела Сегодня концерт И когда ты не знаешь Кто ты такой Не бойся, я с тобой И даже посреди твоей Собственной обиды И лжи и в этом дне который ты не хочешь жить Я буду рядом Я буду здесь Идти по воде По воде По воде По воде По воде По воде, по воде, по воде. Но только снова и снова Я затаптывал себя, это главное слово Я становился поперёк и Глядел на лыжи и кричал, они не мои Падали стены, стучали в окно Эй, ты кто? Сам себя запрягал и говорил себе, но Таскал себе мешки с чужой землей. Не бойся я с тобой, не бойся я с тобой Он должен успеть, и когда ты заболел завтра концерт, И когда ты не знаешь, кто ты такой, не бойся, я с тобой, И даже посреди твоей собственной обиды лжи в этом дне, которой ты не хочешь жить, я буду рядом, я буду успеть, Идти по воде, по воде, по воде, по воде, по воде, идти по воде. Я уголь, я уголь копал, копал как мог, Вернулся домой без сил. Под вечер опять этот рыжий Ван Гог Пустить его в дом просил. Мне его кисти, как в горле кость, Лучше бы выпить и спать. Но вот он снова ставит свой холст, Чтобы меня рисовать. Зачем ему мы, рабочий народ, Зачем нам его мазня? На лбу его был разноцветный пот, Как черный бывало меня. И тут я понял, что там на холсте Он тоже свой уголь копал И важное что-то искал для всех, Кто болен и духом пал. Спектакль окончен. Все разошлись, лишь этот чувак стоит в темноте. Чего он там встал, как будто застыл В ожидании новых гостей? Кому он играет свой сумрачный джаз, Свой самурайский рок? Все гости разъехали, на сверхзвуковых скоростях, А может, уже пьют кофе в других гостях. Смартфоны, смартфоны, смартфоны, смартфоны заряжены, можно скользить по гладким поверхностям, только вперед лишь этот чувак стоит и стоит под дождь, о чем о чем-то молчит И что то поет кому он играет свой сумрачный джаз, свой самурайский рок. Он так пристально смотрит В ночные глаза Как будто уверен Что все воротились назад Смартфоны заряжены может. Снимать глидей, какой здесь, Офигительный вид, Здесь каждый способен так ярко сиять, Лишь этот чувак в потемках стоит, Зачем он играет? Свой сумрачный джаз, свой самурайский рок. И эта гитара, как будто клоунский фраг. Лепом пятнышком жизни странный чувак. Это собирательный образ Всех, всех, всех кто выступает <смех> на нашем госте В моем стиле успех. <смех> сидит, сидит. Он сидит, чувак, сидит, сидит Я собирался закончить, но в конце мы все что-нибудь придумаем, называется «Стоять». Я сейчас был в Краснодарском крае, а там эту песню исполняет детский хор казаков, казачий хор. А на... эта песня была финальная в концерте. И на этой песне стали сначала дети, а потом весь зал. Вот. И я тоже, я тоже встал.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 Стоять, стоять, стоять, А если стоять, то стоять до конца, стоять, как поставленный часовой, Когда рушатся здания, и рвутся сердца, и кружат вертолеты над головой, когда все меняет свои имена, и уже непонятно. Кто прав, кто нет, Стоять, прорастая сквозь времена, Стоять, чтобы видеть... Держись, когда ясно, куда идти, Когда некуда больше бежать. До самой смерти в жизни стоять, стоять, стоять. Что же спеть последнее? Есть какие-нибудь пожелания? Про начальника или про пиво? Не, ну они не финальные совсем, я пойду. Поэтому... Да на своё усмотрение! Ну да, как? Невроз. А, невроз. Так, но она играется так же, как песня «Не бойся с тобой», которую я уже исполнял, но я думаю, что вы меня простите. Она была несколько песен назад. Легко. Да, она была несколько песен назад. И они будут на разных пластинках, никто не заметит. Должен, должен, виноват, виноват, виноват. Твоя жизнь постепенно превращается в ад. На каждом углу тебя ждет предидор. В каждой площади бывает костер, Где бы ты ни был, и куда бы ты ни шел, Вездя до тебя твой позорный столб и выставил посту твоих дверей, Отряд обиженных тобою людей. стои на мосту так иди к нам хочешь помолчим а хочешь выпи вина Эй, богу не нужен твой неброс ты гулубнись мне глазами полными слез пошли в город гляди здесь скоро весна ты сломан, но это боля а не вина этот мир будет в трещинах до суны дня и эти трещины идут через тебя и меня Через наше сердце, через нашу тревогу и страх Через наши песни, через дрожь в наших руках Так пусть надежда нас пропитает насквозь И улыбнись мне глазами Полный слез. мы стоим на мосту Так да идти к нам, хочешь помолчить, а хочешь Выпи вина, Эй, Богу не нужен наш неброс Улыбнись мне глазами Христос, пусть стоишь на мосту, так иди к нам, хочешь помолчить, похочешь. А В типе вина, Эй, Богу, не нужен твой